Здравствуйте, с вами Тамара и сегодняшний расклад для львов на вторую половину сентября 2021 года. Под колодой. Под колодой у нас тройка посохов. Ну что ж, замечательная карта. Карта расширения. Карта, которая говорит, что, может быть, вы очень активно вкладывались во что-то, в работу, может быть, свою, в карьеру, в отношения. И теперь, как бы, ждете: вот-вот, должны получить э, свои плоды, эти вла ваши вложения. То есть должны получить какие-то прибыль, дивиденды. То есть, если вы, например,. Э, Вкладывались в работу, то ждете, может быть, прибавки к зарплате или ждете повышения в должности. Если вы, например, вкладывались в отношения, может быть, вы ждете, что эти отношения перейдут на следующий уровень. Или еще эта карта может говорить в плане расширения, что если у вас было двое в паре, теперь у вас будет трое. То есть прибавление к вашему семейству, может быть. Давайте посмотрим, как эта карта проиграется с основным раскладом. Тема. Ух ты, какая тема! Тема у нас «Влюбленные». Тема вот двух последних недель, второй половины сентября. Это карта «Влюбленные». Это старший аркан, говорит о серьезных отношениях. Это любовь, это для Длительные отношения. Еще эта карта представляет знак Зодиака Близнецы. Кто-то из Близнецов может быть очень значительным для вас в этот период. Предпоследняя неделя сентября, и у нас карта Восьмерка Мечей, карта Мира, Звезда и Четверка Пентаклей. Последняя неделя сентября, и у нас карта Королева Кубков, карта Императрицы, карта Отшельника и Четверка Мечей. Ну, все замечательные карты. Карта Восьмерка Мечей. Давайте вот про эти две карты поговорим. Восьмерка Мечей, карта, когда мы чувствуем себя загнанными в угол, то есть мы не видим выхода из положения. Но все это происходит. Дело в том, что это в голове у нас. Мы так как бы мы думаем, что нет выхода из положения. На самом деле, даже приглядевшись внимательно к этой карте, мы увидим, что проход открыт, нет безвыходных ситуаций, просто мы ее не можем найти. Мы не можем найти этот выход. Как, как найти? Надо снять повязку с глаз вот эту вот, и тогда мы увидим, что можно двигаться вперед. Но вопрос следующий, как снять повязку с глаз, что это, вот когда мы слепы, не видим, то есть это что у нас свет знаний <смех> то есть значит знание информация какая-то значит надо найти эту информацию чтобы понять как выйти из этой ситуации если это у вас вот психологическая такая как бы ситуация вы как бы чувствуете себя загнанным в угол потому что постоянно негативное вот это вот мышление значит надо идти к психологу либо кому-то если может быть ситуация требует адвоката надо поговорить с адвокатом вам скажет есть выход из положения или нет либо с каким-то человеком, который уже был в подобной ситуации, может быть, более какой-то мудрый, умный друг у вас есть или знакомый кто-то постарше, кто подскажет вам, вот, как, как поможет вам, как выйти из этой ситуации. Вы справитесь в любом случае, потому что тут же рядом с этой картой карта мира. А карта мира – это последняя карта в череде старших арканов. Она говорит об успешном завершении чего-то. То есть э, завершили что-то, завершили свою какую-то э, ситуацию, успешно причем. То есть э, нашли выход, я думаю, что тут найдете выход. Закончилась успешная какая-то глава вашей жизни. Кто-то что-то завершил, то есть закончили школу, институт, университет, курсы повышения квалификации. Что-то, что даст вам возможность двигаться в будущее, в лучшее будущее. То есть, э, закончив университет, с дипломом можно найти лучшую работу. Вот так вот. Ну, а еще карта мира – это карта всего заграничного, это дальние страны, это какие-то э, чужие культуры, это вот путешествия какие-то, может быть, даже приключения какие-то могут быть. Э, для кого-то это может быть просто поездка на отдых, какие-то путешествия, как я сказала, приключения, а для кого-то это работа, может быть, командировки, у кого-то могут быть отношения, на расстоянии, может быть, ваш партнер или партнерша, иностранцы, и вам надо, вы часто общаетесь или ездите друг к другу. Вот это вот завершение еще может говорить о процессе, завершении процесса подготовки документов кому-то на выезд, так как это карта мира, выезжаем в мир. Документы – это паспорта, это визы, это разрешение на выезд, может быть, кому-то надо, вот это все тоже успешно может пройти по этой карте. На бизнеса тоже неплохая карта. Говорит о том, что, может быть, у вас появятся иностранные бизнес-партнеры, или вы начнете сами продавать свои услуги или товары куда-то за рубеж. Все очень, так, знаете, позитивно по этой карте. Еще две замечательные карты у нас. Карта звезды. И четверка Пентаклей. Карта Звезды – это одна из самых позитивных карт в колоде Тара, которая говорит о исполнении вашего желания, исполнении ваших мечтаний каких-то. Это быть в центре внимания, привлечь к себе внимание. Очень хороша эта карта для всех тех, кто э, занимается творчеством, кто, может быть, работает вот в какой-то сфере, где хотите привлечь к себе внимание, хотите больше лайков, хотите больше подписчиков. Но ну, это я так... Как бы шучу, но вот это вот, в любой среде это может быть очень позитивно, например, даже в дружеской среде вы как бы душа компании, к вам все тянутся, с вами хотят общаться, хотят вас видеть, тоже очень позитивно. Но для кого-то исполнение желания. Вы знаете, четверка Пентакли, она не такая крупная карта финансовая. Она, кстати, карта, которая называется карта жадины. То есть описывая человека, который не любит тратить деньги, жадина, скупой. Но иногда, когда эта карта выпадает нам, она нам говорит, что нам надо побыть вот этой жадиной, то есть нам надо отложить деньги на что-то, не стоит тратить все, а нужно на что-то отложить. Вот эта звезда говорит о том, что, может быть, вам надо отложить на свою мечту. То есть хотите достичь, получите, получите свое исполнение желания, но только отложите на это деньги. Для кого-то это квартира, для кого то это машина, для кого-то что-то, я не знаю, какой-то крутой компьютер, гаджет или еще что-то. Но для этого придется отложить деньги, и тогда ваша мечта как бы осуществится. То есть в данном случае эта карта, имея вот вокруг себя такие позитивные карты, два старших аркана, мир и звезду, она теряет свой такой несколько значение нравоучения она больше как бы подстегивает нас советует нам две женщины предпоследняя неделя я вижу двух женщин королева кубков и императрица Ну, вы знаете может быть даже одна женщина просто вот вы ее как бы считаете императрицей ну, давайте все по порядку. Королева кубков – это женщина элемента воды, это рыбы, раки, скорпионы. Это женщина мягкая, женщина такая готовая окружить всех своей заботой и любовью, может быть даже влюбленная женщина. Если это влюбленная женщина, то это же может быть женщина любого знака зодиака, не обязательно э, люди водной стихии. Поэтому э, вот она держит эту чашу, чаша полна любви или позитивных каких-то эмоций. Иногда эта карта описывает мать, это карта матери, когда мать такая заботливая. То есть есть две карты матери в колоде это королева Пентаклей и королева Кубков. Вот королева Пентаклей, это больше такая практичная, это мать тоже, но она, знаете, выслушает вашу проблему и даст вам сразу практичный совет, или поможет деньгами, или там что-то такое практичное, а вот. А королева кубков, нет, она вот сделает вам чашку чая, посидит, выслушает вас, похлопает вас, обнимет, или там похлопает по спине, там что-то такое, вот у нее больше на чувствах вот это вот. Но э, если это женщина элемента воды, то у них очень сильно развита интуиция, вот, водная стихия, чувства, и это может быть, например, э, психолог. Это может быть, кстати, тоже эзотерик, таролог, астролог. Может быть, вы и займетесь, и вот, вот вас описывает эта карта. А императрица – это владелица своего бизнеса. То есть, может быть, кстати, все, что связано с чувствами, может быть, какая-то какая косметология или еще что-то. Тем более, что императрица, она управляется... Венерой, планета Венера. А планета Венера у нас отвечает за красоту, деньги и красоту. А, то есть косметология, это все, что творчество какое-то, искусство, музыка, это все вот по, по Венере у нас. А, дизайн какой-то, все то, что мы делаем красиво, хотим квартиру свою красиво организовать. Вот это вот Венера у нас. А еще карта императрицы, это... Карта фертильности, то есть для тех, для кого-то, может быть, вы узнаете, что вы беременны. Или если вы мужчина, значит, узнаете, что ваша партнерша беременна. А вот так вот карта императрицы иногда к вам относится как к императрице. То есть ты моя принцесса, ты моя императрица. Ты лучшая, самая лучшая женщина, ты самая как бы красивая, ты самая лучшая мать, ты самая лучшая жена, подруга, девушка. Кто вы там для этого человека? Или для женщины вот так может к вам ваш мужчина относиться. Если вы мужчина, значит, вы так к своей женщине относитесь. А еще это может быть, знаете, самой себя вот так любить, как императрицу холить или леять, и как бы заняться своей внешностью, сходить в парикмахерскую, поменять свой имидж какой-то, что-то такое, знаете, вот превратить себя вот в эту императрицу. Две обе замечательные карты. И следующие две тут она, они более по поспокойнее, <laughs> без эмоций. Карта отшельника это старший аркан опять. Эта карта представляет знак зодиака Дев. Карта э, мыслителя, отшельника – это карта, когда человек э, уединяется от всего мира. Или даже если вы, например, в офисе и окружены большим количеством народа, но все равно чувствуете себя одиноким или хотите, знаете, ото всех отгородиться и как бы закрыться внутри себя. Это не негативная карта, закрыться внутри себя. Когда человек постоянно закрыт внутри себя, это плохо, потому что человек как бы не показывает другим свои реальные чувства. Но когда вы временно хотите отгородиться от суеты мирской, это тоже хорошо, это отдых какой-то, это душевный отдых. И вот это, поэтому и говорит эта карта, это душевный отдых. Вот посвяти этим фонариком, тут свеча, свеча такая, знаете, духовного света, посвяти внутрь себя то есть проверь все ли у тебя там хорошо на сердце все ли у тебя там хорошо на душе как у тебя там на душе все лежит надо все проверить надо провести время наедине с самим собой разобраться что не так что так и э, как бы э, вы знаете, если... еще эта карта одиночества. То есть если вы, например, в отношениях, может быть, вы чувствуете себя одиноким в этих отношениях, несмотря на то, что вы пара. Или, может быть, вы одиноки на самом деле, и как бы либо вы не страдаете от этого одиночества, вам нормально, вот вам хорошо, как бы я один ну, или одна. Ну ничего, придет время, как бы ситуация исправится, но пока мне хорошо вот так вот быть, быть одному или одной. Что еще по этой карте? Дела. Дела могут развиваться, но очень медленно, потому что отшельник очень медленно двигается вот по пустыне, то есть дела, дела могут двигаться медленно у вас. И еще такая хорошая карта для вас, четверка мечей, карта забота о себе, то есть надо взять паузу. Вот об этом говорит вам карта. То есть возьми паузу, отложи вот это вот эти мечи, то есть оружие. А что такое оружие? Это вот наша жизнь, это наша борьба. То есть отложи все дела, все свои ситуации в сторону и займись собой». Как это? На, наберись энергии. Для каждого по-своему. Кто-то любит отдыхать, смотря телевизор, какие-то там фильмы. Кто-то любит заниматься йогой, пилата, с медитацией. Кто-то любит выезжать на природу, на дачу. Это такое, знаете, это не две недели в Таиланде. Это такой короткий отдых, короткая пауза, передышка, я бы назвала, когда вот, которая даст нам возможность вот передохнуть. Давайте посмотрим, что добавят к этому раскладу карты Ленорман для львов. А Вы знаете, я мало совсем сказала про карту любовь. Все-таки любовь у вас будет главной темой этих двух последних недель. У кого-то очень будут такие взаимопонимания между вами и вашим партнером. Такие теплые будут отношения. Если вы уже в паре, то у вас, знаете, вот такое чувство может быть, как будто у вас второй медовый месяц начался. То есть тут, тут очень и очень хорошо. Для тех, кто одинок, вы можете встретить свою любовь в этот период, начать отношения. Причем эти отношения серьезные они могут привести э, к браку в дальнейшем или длительные отношения эти будут тем более карты императрицы и детки могут быть итак карты линорманы ваша первая карта мышки собака не животные и гора препятствие вы знаете, я буду честна с вами, не буду приукрашивать, что я вижу. Обычно карта собаки, она очень хорошая карта. Но мне кажется, рядом с вами какой-то друг или подруга, который не очень честны с вами, карта мышки, какие-то ресурсы уходят на сторону, я не знаю, это может быть мелочь, может быть, приходит к вам подруга, а потом кинетесь, и сумки не найдете, или свою тушь не найдете, или косметика пропала, или платья нету, или еще чего-то, или как дадите ей, так и все, это вот в прорву. Мужчина, это может быть какие-то деньги постоянно взаймы, взаймы берут и никогда не возвращают, какие-то вот друг или подруга рядом с вами, которые все-таки и несмотря на мелочность вот этой этих вот как бы ресурсов, которые уходят. Карта э, горы, горы это препятствия какие-то. Что э, что препятствует? Может быть, вы хотели бы разорвать отношения, но стоят какие-то препятствия. Может быть, человек что-то знает про вас, или наоборот, э, вот этот человек является препятствием для вас на для чего-то. То есть подумайте над этим. У каждого по-своему это может проиграться. Итак, оракул мудрости для львов, гибкость. Ну, гибкость, в данном случае, видите, она гибка в своем теле, то есть гибкость тела, но гибкость нам нужна очень часто в отношениях, то есть нам надо быть более гибкими, не, не рубить вот правду матку в лицо вот так вот, а наоборот быть более дипломатичными и гибкими, это нам пригодится. И вот карта вам советует, особенно в этот период, во второй половине сентября, быть более гибкими, старайтесь как-то не, не лезть на расходы, а больше как-то пользоваться какой-то стратегией, тактикой, дипломатией вот, вот по этой карте. И ваша последняя карта – Оракул эзотерический. И у нас карта строительства дома, то есть э, закладываем фундамент, и вот это вот для вас это достижение. Во-первых, четверка в нумерологии это карта стабильности, поэтому я первое, что сказала, это стабильность. Это карта дома, кто-то может быть купит или успешно удачно успешно продаст жилье для того, чтобы, может быть, что-то купить что-то другое. Для кого-то ваш дом это ваша крепость, это вот это вот э, я у меня я достиг Давно, может быть, хотели свое жилье какое-то, и вот он, ваш ваш дом, ваша квартира для вас. Это вот самый главный фундамент, он для вас. Вот тут вы чувствуете себя уверенными в себе. Это мое. Вот так. Ну что ж, мои дорогие, замечательный расклад получился. Обратите внимание на подругу или друга. А так, все замечательно. Если вы первый раз на моем канале, то, пожалуйста, подписывайтесь. И до новых встреч. До свидания.